Всем привет, ребята! Значит, еду сейчас вот на велосипеде. И хотел вам показать велосипед старшесы советского производства. Сделан на Харьковском заводе. Хотел вам показать вот как тормоза. Видите, ручка болтается. Вот, эта ручка болтается, и во время движения она подгремливает. Я что делаю? Это у меня недавно стало происходить. Сейчас тут вот проедет машина. Значит, что я делаю? Я прям во время движения вот так вот нажимаю, видите? Значит, вот эти э, вот эти вот клещи, вот так нажал, и они разошлись, тросик натянулся, вот, и ручка перестала болтаться. Ну, тут две причины. Либо э, зацепляет друг за друга тормоза, либо вот этот тросик немножко наизлом. Вот. Вот. Первым делом я сейчас попробую перекинуть тросик на место. И тогда посмотрим. Немножко я подремонтировал свои тормоза. Вот они. Что произошло? Я вот эту проводку, или как, рубашку от тросика от тормоза, он у меня был пропущен вот здесь. И, как бы, немножко, когда входил вот в этот не знаю, как его правильно назвать, в направляющую, вот в эту, вот здесь небольшой перелом был. И когда я сжал на тормоза, вот так вот, раз, нажимаю и отпускаю. И пружинка, пружинка, вот эти, вот эти пружинки на тормозах, которые оттягивают назад клещи, они как бы в конце уже не такие сильные. И вот этот перелом, вот в этом месте, или вот в этом месте, им не хватало дотянуть. А когда я пробросил тросик уже более, так сказать, с мягким перепадом, то есть не с изломом, у меня пружинки на клещах, вот видите, им хватает мощности, чтобы оттянуть назад ну, тормозную ручку. Теперь она у меня при езде вот здесь вот болтаться практически не будет. Ну и все. Вот таким вот нехитрым способом, то есть перекидкой тросика, я решил свою проблему. Хотя изначально я думал, что мне придется разбирать, здесь выкручивать болты. И из-за того, что у меня клещи вот так, видите, немножко болтаются, они подклинивали. Мне казалось, что они здесь подклинили. Но подклинивали они, я говорю еще, в первую очередь из этого тросика. Потом забыл я сказать, вот эта скобочка. Вот, надо, чтобы направляющая, видите, тросик как можно точнее попадал в центр. Я ее немножко подогнул, подрегулировал. Не знаю, надолго это хватит или нет. Но будем надеяться, что надолго. Вот смотрю, отклеивается. Наклейка красивая вот эта 90-х годов. У меня 1980 -го года старт так там наклейка такая алюминиевая, металлическая. На заклепочках накладка. Все, регулируйте тормоза старт-шоссе. Ну, про сами резиновые вот эти накладки я рассказывать не буду. Работают нормально. Тормоза, все крутится, вертится. Значит, сами, сами по себе тормоза, они саморегулируются. То есть, один раз нажал, здесь вот раз, выправилось вот на этом болтике. И все, тормозит. Все, спасибо всем за внимание. И так уж это, видите, видео-то недолго идет. Ну и точно так же и регулировка. Вот этот болтик и гаечка, которую я, собственно, откручивал на 10. А вот здесь вот, вот этот регулировочный, ну, я, думаю, я считаю, вот это для натяжения нужно вот эта трубка направляющая здесь гаечка на 8, а здесь от руки крутится всем пока регулируйте тормоза на своих старт шоссе древних